всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел модуль связи wi-fi двухдиапазонной диапазонный для того чтобы установить ноутбук вместо существующего во время покупки то есть мы будем устанавливать в Toshiba a661en поменяем 1 диапазонный wi-fi с bluetooth 2.1 на вот двух диапазонный wi-fi bluetooth 4.0 оставляется вот в таком варианте пришло как обычно в желтом пакете внутри желтого пакета находились следующие в первых инструкция на английском и китайском языке дальше два винта для того чтобы установить непосредственно на плату и закрепить только не уверен подойдут к той резьбе которая существует в тошибе внутри непосредственно находится вот такой модуль Единственное, хочу огорчить пользователей и владельцев ноутбуков Hewlett Packard HP и Lenovo. Данный модуль не на все их ноутбуки ставится, связан с тем, что внутри BIOS прописаны определенные модули, а именно карты Wi-Fi, поэтому на эти ноутбуки вы их не установите, а установите только на те ноутбуки, на которых в биосе стоит чистый лист то есть можно поставить любые модули Wi-Fi. да и еще один момент то есть их рекомендуют ставить на процессоры именно четвертого поколения хорошо они работают мы попытаемся поставить на ноутбук которым недавно ставили процессоры именно первого поколения в настоящее время стоит первого поколения Core i7 840 давайте приступать давайте проверим скорость загрузки и отдачи на Wi-Fi модули которые который выставлен непосредственно внутри данного ноутбука а именно характеристики вот указаны здесь то есть себя представляет модуль Wi-Fi измерять мы будем стандартными средствами то есть пить один проход уже сделан показал следующий результат давайте сделаем еще один проход Первый проход был сделан без нагрузки, имеется в виду, видео не писалось, второй проход непосредственно с нагрузкой. Получали такие результаты. Здесь видим как карта wi-fi модуля и bluetooth определилась непосредственно в диспетчере устройств. в данном варианте данном возможно если возникнут какие-то проблемы но например не будет определяться bluetooth то в этом случае рекомендуют заизолировать например контакт 51 если проблем нету с bluetooth то есть оставляем без изменения но ну, а если проблемы с Wi-Fi, то есть не включается он стандартными средствами ноутбука а именно соответствующими кнопками то тогда в этом случае поступаем следующим образом то есть заизолируем 20 ножку кстати у меня bluetooth и драйверы определились без проблем то есть он этот модуль заработал причем драйверы wi-fi определились автоматически а драйверы bluetooth пришлось через сеть искать эти драйверы Bluetooth включался без проблем, а вот Wi-Fi кнопки не реагировали. Адаптер был, но не видел сети. Ну, в результате я заизолировал вот этот вот 20 контакт. В результате все заработало и сейчас я вам демонстрирую эту работу. Ну а если не помогли эти два варианта, ну значит данный модуль вам просто не подходит. Давайте посмотрим характеристики подключенного Wi-Fi модуля который представлены вот в этой закладке в аиде все 4 экстрема в предыдущем варианте поверьте на слово здесь было не 300 не 270 а всего 70 также в спокойном состоянии я провел тестирование в стандартном тесте единственное на внешнюю сеть показала вот такие результаты давайте сейчас тоже проведем еще один тест уже в загруженном состоянии когда у нас пишется видео с экрана